все-таки пока она тоже, вот видите, рискует, заступает, потому что понимает, что Тронева уже, ну, пока еще на пятки не наступает, но, да, 17-метровую линию она уже проскочила, ну, ну вот, вот, вот 18. В район 18 метров, давайте надеяться на то, что этот, эта попытка была чуть-чуть подальше, нежели предыдущий. у нее пока да, ну, 18.84. 18 метров хочется, конечно. да. Но 18 метров очень хочется. Вот сейчас радует, что вот эта вот линия, так как-то... Да, я думаю, что там должно быть 18 метров, потому что линия приподнялась. Это Но значит, она что она ее поддела. Ну, может быть, 90 с Нет, Нет, будет. просто она не очень довольна не в этом дело. Просто там-то результат был гораздо более... Я да, так и 17, подумала, 17-95. А Результат-то был за 18. И, конечно, они с тренером наверняка планировали здесь показать, ну, как минимум, лучший свой результат сезона. Немножко не получилось, но все равно большая молодец. Снежана Трофимец, 17.95. Поздравим Наталью Троневу, 17.22 она достигла. И Анна Авдеева заняла третье место. Вновь с медалью тоже поздравляем Анну Авдееву, 16.60.